Итак, доброго дня, с вами снова Алексей Федорцов. И сегодня расскажу небольшой кейс об одном клиенте. И у него ниша магазин сантехники оптом. А мы, как мы с ним познакомились, а порекомендовали меня. Вот у него есть уже сайт-интернет-магазин вот такого вида и была настроена рекламная кампания в Яндекс Директе, а, которая не устраивала его по показателям. Работает мой клиент а, как по Краснодарскому краю, так и по России. Вот здесь вы видите старую рекламную кампанию, которая у нее работала. Статистика, которая была по ней, она, скажем так, удручающая. А, здесь не настроены данные, но сейчас посмотрим та статистика, которая была по расходу для кликабельности CTR. Она, вот она с 2017 -го года функционировала, принесла 1796 кликов. Как видите, конверсии мы тут не видим, но скорее всего, потому что они настроены не были. Вот такая статистика всего была за период. Средняя цена клика 16 рублей. Но результат клиента не устраивал. Были обращения, но их было крайне мало. Что мы сделали? Мы перенастроили ему... Сделали новый лендинг, сделали новую посадочную страницу. Она стала выглядеть вот таким образом. Добавили продающих характеристик, добавили триггеров. Именно для оптового направления. То есть вот таким образом сейчас выглядит эта страница. А, страниц две. Одна на Краснодарский край, а другая на всю Россию. Вот. И также настроили ему компании по обоим этим направлениям в Яндекс.Директе. Вот. По РФ и по Краснодарскому краю. Сейчас, видите, статистика да, у нас по РФ и по Краснодарскому краю по кликам. Перейдем глубже в статистику и посмотрим результативность. Вот статистика по Краснодару за последние 7 дней. У нас было 4 конверсии. Стоимость конверсии 82 рубля. 6% конверсии дает а, посадочная страница. Средняя цена клика у нас рублей 19 копеек. Вот вы видите прогресс, что с 5.03 по 11 .03. Хотя Давайте, может быть, период возьмем побольше. А, была ли там какая-то статистика у нас? Не, статистика осталась та же самая, поэтому да, все верно, мы смотрим за неделю. Это что касается Краснодарского края. А, вот статистика у нас в метрике по Краснодарскому краю. «Достижение цели по дням». Цель у нас заявка. И вот вы видите, как идут. Но это Краснодарский край. Тут объем рынка меньше. Давайте посмотрим статистику по оптовому направлению, по РФ. Здесь уже у нас 166 кликов. Также статистика за последний день последние семь дней, и мы видим 15 конверсий. 15 конверсий, средняя цена цели 67 рублей 22 копейки, конверсия ленинга у нас 9 процентов, с маленьким хвостиком, средняя цена клика у нас 6 рублей, 6 рублей. Вот. То есть на данный момент мы получили 15 конверсий по этой рекламной кампании что тоже не может не радовать. Вот отображение, графика а, заполнения поступления конверсии по этой рекламной кампании. Вот видите, что у нас а, было парочку конверсий 6 числа, также одна от 5, и а, с каждым днем у нас происходит рост, потому что мы наращиваем охват. Вот. Собственно говоря, это данные за неделю по этому клиенту. А, вот заявки, которые а, приходят, как они выглядят в личном кабинете. Здесь видно, что а, отсылка есть на Краснодарский край все остальные на Россию. Вот опять же на Краснодарский край и так далее. То есть это живые заявочки. Вот. То есть вот этот лендинг у нас дает конверсию по РФ в 9% и конверсию по Краснодарскому краю в 6%. Что очень неплохие показатели. Ну, вот. а, рекламные кампании были настроены за 5 дней. Лендинг также был подготовлен за это время. И вот такие показатели наш клиент сейчас Получает. Собственно говоря, на этом небольшой обзорный кейс мы заканчиваем. Если есть какие-то вопросы, пожелания, пишите, пожалуйста, в комментариях. В, коммен... а, в описании к этому видео также будут прикреплены мои прямые контакты на WhatsApp ВКонтакте, где вы можете мне задать личный вопрос либо посоветоваться. Если вам понравился этот обзор, ставьте Лайк, like, подписывайтесь на канал. Если не понравился, обязательно пишите в комментариях, почему и задавайте свои вопросы. Большое спасибо за просмотр. С вами был Федорцов Алексей. Я занимаюсь трафиком и привлечением клиентов из онлайна.